Эти молодые ребята приехали стажироваться в Казанский Федеральный университет из Китая. Все они из университета Шэньчжэнь. Им предстоит пройти обучение по программе «Прикладная математика» и «Информатика». Они первые китайцы, цель стажировки которых не изучение русского языка, а освоение будущей специальности. Меня зовут Юан Шуан. Больше всего меня интересуют задачи информационного поиска, а также я хотел бы заниматься проблемами машинного обучения. Очень рад тому, что буду учиться в Казанском. В федеральном университете я буду стараться получить как можно больше новых знаний. Верю, что обучение в КФУ будет прекрасным опытом для меня. Для меня большая честь учиться в Казанском федеральном университете. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, мультиспектральным анализом изображений. Могу быстро разработать веб-проекты. В Китае мне не нравится система, что на одного преподавателя очень много студентов. И поэтому между студентами и преподавателями мало контакта. Он просто дает информацию. А в КФУ на одного преподавателя предполагается меньше студентов. И преподаватели больше контактируют с ними. Мне эта система больше всего нравится, поэтому я здесь. А вот иностранный студент Ву Джан Хао, по-русски его зовут Гош, для учебы в магистратуре выбрал специализацию кибернетика и IT. Область его исследования – регистрация изображений, связанная с обработкой медиа. КФУ больше возможностей изучить мою сферу Ведь в будущем я хочу решить экологическую проблему Как должен выглядеть экологически чистый город Я стремлюсь к тому, чтобы картинка города была красивой Для меня существует как минимум три причины, по которым я выбрал КФУ Во-первых, здесь хорошее математическое образование Во-вторых, предметы, которые мы будем изучать Машины обучения и теория алгоритмов Будут мне очень полезны В-третьих, Казань город с тысячелетней историей Думаю, здесь мне будет очень интересно. Like... Ребята поделились своими первыми впечатлениями о Казани. Конечно же, без внимания не обошелся и белый снег, как они признались, раньше никогда не видели его. Там, где они живут, снега не бывает. Елизавета Ифтифеева, Диана Шилова,